Что я сделала? Я руками сначала сделала массаж, я почувствовала, где у него напряжение, откуда оно идет, где оно есть. Растучала молоточками токсен. Токсен я сейчас покажу. Это вот такой вот набор инструментов. Сейчас, кстати, мне пришел на склад буквально на днях, пришел очень классный еще один колышек. То есть вот сейчас вот в продаже есть вот такой вот набор и вот такой вот колышек по позвоночнику. То есть он ставится вот так вот позвоночник, вот первая позиция, вот здесь он простукивается, потом идет дальше и до самого низа. Колышек. Этому массажу две с половиной тысячи лет. Ну, есть такая информация, я не знаю, насколько она верная, но танцы утверждают, что это, этому массажу больше двух с половиной тысяч лет. Вот. И после после этого массажа токсен я проходила гуаша, скребочки, скрипковый массаж. Это зависит от китайцев, но у тайцев у них есть свои скрипки. Вот, к сожалению, у нас сейчас переезд, мы только приехали на Новый дом, я не нашла. Еще один есть такой очень интересный. На сайте у нас есть, можете посмотреть, видите такой ложки, деревянных рок с таким вот окончанием. Вот, вот этот вот скрибок он очень классный тайский. А насчет токсена, тот колышек, который у нас скоро появится. Мне его только привезли, он еще с наклейкой еще не сняла. Я его долго искала, наконец-то я его нашла, где его можно купить. Теперь его можно заказать будет. А, я сегодня же сделала карту товаров, всем забыла про него. И прошу сон, чтобы она завтра открыла. То есть он ставится... Показать сейчас? сейчас давайте я отойду, чтобы на ноге можно было показать. Ставить... Идет вибрация, идет вибрация очень сильная, и он очень классно расслабляет мышцы. А, вот одно простукивание через токсен, оно дает результат. Вот, кстати, вот есть еще такой молоточек, вот им получается а, другой немножко звук. Здесь он с тайскими иероглифами идет, письменами. Вот этот молоточек, он а, очень хорошо именно с этим колышком идет. Вот я найду, если получится, потому что а, на выставке товарищей, у которых я брала молоточек, они почему-то по телефону не отвечают, но постараюсь найти. Вот это любимый массаж моей семьи. Мама, она отца, отца очень часто простукивает, а сестре она простукивает все. Мне даже моя дочка с помощью вот этого колышка делала массаж. У меня есть видеозапись, где, а, моя трехлетняя дочка, сейчас я уже четыре, делает мне массаж вот этими молоточками. У меня есть инструкции, я их привела на русский язык, и тем, кто покупает набор из этих подколышков, отправляю документ, где нарисованы все массажные линии, по которым простукивают, и какие точки надо простукивать, при каких проблемах. Как самомассаж, так и массаж токсен. Человек, который заказывает э, этот набор, он получает инструкцию. Есть видеоинструкция, как делать массаж, и есть также точки, которые э, показывают, где как что простукивать. Да, и массаж токсин, в противопоказаниях грыж нету. А, у, так, у токсин есть э, против, противопоказания. А, в документе написано, я сейчас вот на, на, на память не вспомню. Помню то, что лихорадочное состояние, состояние, когда человек в критическом состоянии. Также почему-то люди с психическими расстройствами, да, и там еще какие-то такие есть противопоказания. И после массажа токсин, в течение двух часов нельзя пить холодную воду, не рекомендуется. Вообще после любого тайского массажа в течение двух часов холодную воду пить не рекомендуется, потому что это более глубокий массаж, Вода должна быть теплая. Холодная, холодная вода, она нормальному движению лимфа в организме и как бы не есть гуд. Вот так. Ну, на самом деле по нашей штучке, да, а, при грыже единственное, я бы не рекомендовала вот этот вот, а, потому что он идет.